Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel и сегодня будем продолжать проходить Far Cry 4. В прошлой серии мы начали миссию в геймалаях. Право считаю, немножко ее прошли. Так, где-то на... на процентов 30 убили вот этих э... Э... эвенков И сейчас будем. Э... До... До... Нам надо будет достигнуть вершины горы войск Пейгана. Просто мы решили против Пейгана пойти. Так то.. вот там еще вертолет полетел. Возьмите что-нибудь себе покушать вкусненько чайок там или с печеньками там а мы будем проходить чё вам смешно да а? что за хрень и чё не получается да не получается да немножко ну все молодцы не получается потому что там не нельзя прострелить ничего да а у меня сколько я а у меня уже ноль. не надо надо сзади короче со спины покоси нормально все Не, не холодно вообще. самый раз. Офигенно просто. Надо бы уже стрелять из калаша где-нибудь. Ну и здорово, блин. Чё ты? Чё, всё, подох немножко, да? Дебил, блин. Навыки. Я теперь могу ещё здоровее быть, да? А, нет, не могу. Ох, ни хрена, что так Я буду копить их, короче. А вертолет нельзя убить. Они вверху все. Очень прикол. Они да что сделать не могут, я же, я же внизу, они вверху. Я аккуратненько пройду, идите нахрен. Все, ушел. Я ушел, я молодец, я по стелсу все прошел и ушел. Не надо шмалять меня. Ох, нихрена себе, сколько вас тут вообще, пацаны? Что вы творите, а? Хватит это делать, мне это не нравится. Ах не, мёдачусь заберите. Насам ты Ух ты, блин. Да хватит, прячься, что-то... Ложись на пол, блин. Да ну, блин, они сейчас убьют просто. Все, надо их жарить. А, у меня нету! У меня нету! У меня нету ничего. В смысле, чем я буду сейчас смолять? Не закончился? Нет, дайте мне перезарядить. Офигеть, мне же нету ничего. Они вообще звери какие-то. Видите же, что у меня нету патрончиков. Дали бы мне хотя бы, ну. Нуфигели совсем. Давайте идите сюда, я вам ханаю. А вы сгорели. А вы сгорели ровнее его. А мне, блин, а зачем ты себя поджигаешь? Себя скорми. Нифига себе, куда-то спрятался. все скормил, молодец. Блин, надо будет, конечно, взять эту. Автомат у него, наверное. Потому что я. У меня патронов наполовину хватит. Я думаю, что я всех не смогу убить. Ч это? Это кто-то упал, да? Это ладно, это человек, серьезно? Он загорел походу, его тоже походу спалили. Ну правильно, их надо на костре полить, они же как ведьмы почти. Вот еще один. Куда ты зря? Сего детство. Почему убежала? Куда? А мне куда а мне наверх? -то? Кошку использовать? А да вон кошка, можно было ее Правда она дикая немножко. Ну ничего тоже. Тоже как кошка можно использовать. Берешь за хвост и кидаешь ее. Нормально. Кислород заканчивается, блин. Давай, не надо падать. Блин, уже упал, у меня уменьшилось. Ты давай не надо вот это вот. Мне это не нравится вообще, ни капельки. Что берешь, падаешь просто. Вот тут можно упасть, согласен. Там еще вертолет за нами летит. Сейчас бы еще спалиться, ну да, спалился Молодец. Все, нам хана. Блин, а я же дошел почти. Я дошел, идите нафиг за своим вертолетом. Что мне делать теперь? Что делать? Какой 200... Вы что, угораете, что ли? Я же, я же не смогу. Где я вообще? -мо! Где я? В какой-то сране вообще! А, не, вроде бы нет! Дамп ну, можно было, в принципе. Беги отсюда, правильно! Офигеть, как так-то, а? Ну ладно, у него патрончики добавились, но они нахрен не нужны. Нахрен не твои патрончики нужны? Да не падай, блин. Зачем я револьвер с собой нашел? Лучше бы уже УЗИ было. Вы что, они да сейчас приедут, да я не буду. Летят, дебил, летят, летят. Я спрячусь. Я не хочу, я просто не хочу. Что за мной летите? Они меня уже высекли, что ли? Летите домой. Я не хочу. Они где-то рядом. Они тут тусуются, походу. Они не, не улетят, походу. Или улетели, я не знаю. Много хрена не улетят. Вон они там, блин. Чего вам надо от меня? Я ничего никому, ничего неплохого не сделал. Опять они походу не успокоятся, серьезно. Они будут летать тут всегда. Надо, короче, просто когда они за горы улетят. Но это будет сложно, конечно. Они меня могут спалить. Вон они летают. Не ушли еще. Ага, но они сюда не залетают, из скалы. Ну и правильно, не тут делать. Никого тут нет. Никакой дебил сюда не полезет. Летите домой. Они будут всегда тут патрулировать? За это будет полза. Не хана, походу. Они меня увидели немножко. Офигеть, как я туда лезть буду? Не знаю. Кошку использую. Блин, тут на каждом шагу всякие блокпосты, короче, и охранники, которых хрен ты у... вообще уйдешь. Все, мы забрались на гору. Вот Блэк, Блэч. Уходите. А как не наверх тоже есть? Тоже кошку используют? жалко, что сохранялки себе нельзя сделать. А как? Серьезно? А как а как вы хотите, чтобы я. Ох, нихрена себе. Туда? А, раскаты раскачивай-то раскачивай А не по ходу все, Давай, раскачиваемся. Раскачиваемся, раскачиваемся, раскачиваемся. Раскачиваемся, отпускаем, прыгаем. А! Ты что делаешь, дебилка? Как я теперь туда попаду? вообще нереально что ли а стоп зачем я это делаю Может. вот так вот Раз. красиво все так вот тут нормально кислород заканчивается быстрее давай сейчас подохнем кислород вообще нету потому что это же горы тут на вершину я, тем более лезут там он тоже замерзнет давай быстрее я тоже буду такой как он лежат и пью давай вечи направить костюм крыло вниз как вы чё издеваетесь я спускаться теперь буду 10 лет того да угорайте хотя нет вроде нормально а как раскрывать парашют? А, все, Капец, я с этими миссиями скоро с ума сойду, реально. Успел да, вижу по Молодец, да я вообще пять раз сдох. Дела, э, сколько? 10 вы раз сдох. До той поры. Да я вообще не знаю, что вы должны дать мне. Все должны дать. Что же тут есть? Ведь э, все Гималайи дать. Как дела, Джай? Не подох. Не подох. Хотя, в принципе, я подох, но я живой как-то оказался. Тебя можно что-то продать, не? Так. Можно до звездочки добраться. Да у меня как-то вообще нет <свистит> передвижения. На, на... как-то я не хочу на Ослего ехать. Блин. Может, там для меня подарочки есть? Нет? Нет. Блин. А что, да, на остров. Ну там вроде машины ездят какие-то. Я сейчас попробую... Ух ты, нихрена себе! Медведь гонится за э, козлами. Нормально. Аккуратно спускаемся. Не не умираем. Вот так вот. Красиво все. Опять они эти дебилы едут. А пускай они едут нахрен. А если я их немножко убью? Дром. Ч мы тут? Ни хрена себе. Ч, все? обосраил да? Да едем, едем, нормально вс. Главное, чтобы не загорелся машина. Блин, а как я пере... через реку поеду? А, мозг вон там, да. События кармы. А это нахрен. Мне не надо вот эти вот кармы. ух ты, нифига себе. Мне надо просто доехать до следующего задания. Ну, это как задание, вроде бы не задание. Звездочка, это золотой путь, значит. Получается, да? Да. А ч ⁇ он на острове прям плавает? это получается не надо переплывать через него я не хочу просто машину утопить единственную Да какого хрена ты уже под чуть не подул да здорово мастер. мужик да да здорово чё у тебя тут есть это бочка что это что мне делать на джай меня друг в Варде, Он сказал что леви этому разыскивают рубин про прав... бахана. Прав... Прав рубин око просветления да этот рубин надо вернуть народу а пока не дадим его украсть они продадут его и мы потеряем дар предков да вот, я покажу дорогу давай 300 метров ничего себе. А аж он прям сразу показал дорогу даже ничего себе ну красавчик даже со мной не пошел сразу показал дорогу и все на словах сказал Блин, за мной ходят опять дебилы эти. А не надо мне ваши вот эти вот... Ай-яй-яй, больно. Блин, на другую сторону еду вообще. Блин, я из-за этих дебилов в другую сторону поехал. У меня машина дымится. Будете мне оплачивать ремонт, епта. Ремонт будет оплачивать ты. А чё, они решили его просто выбросить, как мусор, да? И сами уехали. Ну, молодцы. Пускай стоит, как дебил, блин. Вон, броня все равно далеко не уйдет. Так, опять наверх? Да вы что издеваетесь, что ли? Я же там был только что. Или не, не на самый верх? О, чиним, чиним, чиним. Офигенно, просто крыло чиним, а машина вся починилась. Серьезно туда? Я не хочу просто туда ехать. А... Нафиг не туда ехать. Ты далеко довольно. не главное понять, где это место. Прям на горе самый да? Походу, да. Мы будем пешком туда идти, если это не так. Дебильный хор опять. Я уже задолбался по этим горам лезть. лезть. Я в геймалайях лазил по горам долго. Теперь тут опять. Так, вот сюда, да? В прошлой серии я пытался сюда, конечно, залезть, но не получилось ничего. Но в этот раз я по умному буду что делать. 116 метров. Да, это где-то здесь. на вершине прям. Стоп, так, это, по-моему там, где мы, в принципе, были? Нет, разве? Ну ладно. Если нет, то нет. Ну я еще раз залезу туда мне, в принципе. Ну тут дорогу никогда не сделают. придется всегда по горам всю жизнь лазить. Вот так вот. Давай перекидывай нормально. Каскадер, серьезно. Каскадер-альпинист, э, просто офигеть. На него можно много вообще профессии записать вообще умений потому что он и гангстер и каскадер и, и альпинист и может там еще физик бро опять Гималай? опять и сейчас вот этой миссии да? сегодня все миссии в гималайях происходят. Кровавый рубин да да да я знаю шахта кио шахта кио шахты есть там кто-то сидит там кто-то наблюдает за нами ни хрена себе так давайте с горы попробуем ой был это А, короче, надо опять раскачаться и как-то. Вперед, назад, вперед, назад, давай. Хопа, хопа, потому что надо сзади, как по профессиональному. Хопа. Не надо так делать. Немножко не раскачался, ну и что теперь, умирать что ли? Тем... ну да, высота не маленькая, если честно. Если у него там высота боясь высоты, то он Ему конечно нет дела вообще Гималайв. Офигеть. Ага. Иди отсюда нафиг. Я не хочу просто их убивать всех. Мне придется, походу. Они выпрашивают просто, давай, убей меня. Потому что я тебя тоже могу убить. Вот и все, молодец. Ушел в другую сторону, ну красавчик. Потушись. Да просто надо было потушить, а ч сразу перематывать? Что там происходит у них? А мне надо что туда, да? Блин, опять как-то пробраться через сотни путей, да? вы чё, серьёзно, что серьезно что ли? Я Молодец, спустился. Все, Ханан мне. Нет, я сбюдох невозможно опять все заново то да как это так то то да вы чё и угораете что ли какой заново в смысле да ну нафиг да ну вас нафиг прям на краю стою вообще а гранату кинул молодец Сам ты придурок. Офигел совсем. Придурок, блин. Минус один, так, хорошо. Ага, спалился немножко. Отжай, пожар. Да какой со всех сторон, в смысле? В себя стреляйте лучше. Не надо свою Покажи свою ненависть Он любит меня, все, он уже горит От ненависти, походу От ненависти горит, а? Нифига себе, ты как так ты сделал? Да ё-моё, и, короче, надо отключать вот эту фигню Ломать ее как-то, не знаю Вот эту колокольню, короче, ломать. От которой там все идут, вот эти вот. Капец. Вот эту слуховку. Или чё это? О, О, О, О, чё? О, О, Я сигнализацию отключил. Сигнализация отключена, Что вы сможете? Сможете только проиграть и все. Два устройства, в смысле, там одно только. Охренеть! Вы чё творите вообще? Офигеть! Нормальный вообще? Чего вы мне железо накидали в руку? Вы чё? А откуда у вас железо вообще? Железом кидаетесь уже, да? Б! Все. Э-э-э-э. вс. Ты сдох. <связать> э, э, э, э, э, э, блин, а больно. Ну, что так хреново? Иначе что так больно? Ты чё? Мимо. А мимо? Чё ты? Ты единственный тут остался, короче. Я назад ухожу, все. Блин, там еще сигнализации есть. Ну хорошо, одну я зачистил, а что дальше делать? Я же не смогу всех убить, их там тоже немало. По этой фигне залазит. Да выходите сами, что вы спрятались, действительно. Говорят, выходи, я сами спрятались. Какие хитрые, офигеть. Да. Так куда мне бежать, или чё? Ох, нихрена себе вас тут! Вы чё там делаете? Сколько заплатят? Десять тысяч мало. Если что? Ой, я чё-то упал немножко. Чё, слазить и будете? Ну, ладно, спускаешься, так спускаешься. Ты чё? Гори сам там. Не, подпу... не подпускать себе. Здорово, мужик. Я что то есть? Ни хрена нет, ну ладно. Да уже наши... ты как не дойдут, он прям на видном месте. Блин. А, а хватит уже в, горе. гореть. В, стой, Сколько вас там вообще, а? Не надо ко мне падать. О, молодец. Так, по одному челику, может быть, <сценно> я и зачищу всех. Но я не думаю, что так Пай будет хорошо. Доставай. себя да ч ⁇ вы все сюда падаете вы чё? ну и чё? все блин я походу сейчас кончусь вы автомат не отдайте хотя бы все так это еще легче пару пулей все он сдох когда я закончу, тебя и мамка не опознает. Тебя тоже, кстати, когда я закончу. Прикрой, я его Давай, выкуривай. Я сейчас огнетушитель его достану, будешь курить <плых> <уже> долго. <плых> э -э -э, выкурил? Ну, Всё. Огонь не Ну ладно, я, я буду не заплываю. прекращать, хорошо. Вы сами захотели этого. Вы сможете, да, наверное спуститься на вниз, вот ну то надо только чуть-чуть. Да все задолбали, серьезно. <плес> Давайте слатьте уже, не смешно. Сладь, не на, на кого? Я народу положил. Нич... О, О, кого меня... ты положил, а? <плес> <плес> Ох, нихрена хрена себе, ну там кто-то реально положил, нормально так. Но это не <плес> ты себя прижари, я тебя уже там пули высадил нормально. Все. Вроде бы все. Вот патроны есть, вот нормально все. Теперь можно идти. Но все равно их там много. Походу я все вот, эти вот сигнальные... Как ее отключить? Давайте забирайте. Там один человек сидит, Сер ⁇ Серьезно? Он думает, что я... Хотя, да, я пойду, наверное. Потому что у меня нет вариантов. А хотя есть. Там ну, больше, чем один человек. Прикрой, я его выкурю. Выкурил? Понял. Тебе нужен урок. Мне нет. А тебе точно нужен. Как Урок, как вообще не обижать блокчейнулов. <связанная> все, вот тебе урок. Проведен. Урок, а <связанная> вот урок закончен. А ты? Вот и все. Урок закончен. Вы можете, в принципе, уходить отсюда нахрен. Патроны для штурмовки. А можно эту фигню отключить? Нет, она все, она уже будет всегда так пикать. И не одна, а там их много. Пи-бе. Проник и в шахту. Давайте тут здесь сохранение сделайте мне, пожалуйста. Офигеть, тут их тут. Наверное, в следующей серии будем проникать. Вот это я зря. А его убил, кстати. Это хорошо. Да уйди ты нахрен. Я нет, я живой. Я живой, еще, не надо. Пальчик дай и вынуть. Больно-больно. Не буду ничего пока... Да То я не успел, потому что он... Ну не честно. Какой-то один дебил мне убил опять. Да ну нахрен там еще... А там кого-то убили. Короче, давайте будем заканчивать, наверное, на этом. Потому что это будет надолго. Такого... Куда вы его потащили, дебил? А, кидайте, да, правильно. Офигенно. Найдите рубин, дай его вообще искать еще полчаса. Я... Будем его селить. целую серию искать. Все, вот так вот. Всем вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.